Добрый день. Я очень внимательно прочитал обращение 11 врачей, которые верой и правдой служат клятве Гиппократа, которые в это сложное время работают на передовой и несут огромные перегрузки вместе с врачами, медсестрами, специалистами, которые спасают жизни граждан. Я хочу полностью солидаризироваться с их, прежде всего большой тревогой за здоровье населения и необходимость максимальной поддержки медицины в это сложное ответственное время. Вот и Великой Отечественной войны вся страна отмобилизовала свои ресурсы для борьбы на передовой. И армия, и все, кто защищал и сражался нашу советскую родину, это ощущали. Наша фракция и партия, и левопатриотические силы которые я возглавляю, всегда исходили из этой позиции. Хочу сразу подчеркнуть, я никогда не был против вакцинации. Я не знаю, кто придумал эту байку. Я вчера, на, выступая на Весе 24 в открытом эфире, подробно рассказал, как я отношусь к этому. И на мой взгляд, те, кто готовил данный документ, Должны знать нашу позицию. У нас сегодня во фракции 57 человек. 42 переболели. Двоих потеряли талантливых, умных и достойных людей, за жизнь которых я вместе с врачами боролся до последней минуты. 31 у нас вакцинированы. 8 прошли дополнительную вакцинацию. Среди них я. Я трижды прививался. И с первого до последнего дня убеждал в том, что надо защищаться от сложных и тяжелых болезней. Я не могу быть против этого в силу, прежде всего, своей военной профессии. Были созданы в советское время специальные подразделения, связанные с борьбой против атомного, химического и бактериологического оружия. Я три года служил в специальной разведке и являюсь разведчиком первого класса. Офицером, который изучал всю историю борьбы с тяжелыми болезнями. Я сам работал в резиновом костюме и противогазе и с трех лет почти год по 3-4 часа работал с боевыми отравляющими веществами в самых жестких условиях, когда тебе никто, кроме самого себя, помочь не может, когда если ты почувствовал плохо, ты обязан сам себе делать укол. Мне пришлось дважды работать в жарких странах, и прежде чем туда выезжать на стройки, я проходил целый цикл прививок и вакцин. Без этого невозможно было туда ехать и там выжить. Вот это моя первая принципиальная позиция. Вторая. Я хорошо знаю историю всех болезней и всех крупных эпидемий. В свое время была юстинианова чума, которая выкосила половину Византийской империи. После этого империя стала разваливаться. Затем, через несколько веков, была массовая чума в Европе, которая потрясла целые государства. В прошлом веке, после Первой мировой войны, испанка за три захода пять 5% населения Европы, а потом по всей планете полыхнула. И я хорошо это знаю, но я прекрасно знаю, как советская страна заботилась о здоровье граждан. Такие были приняты экстренные меры для того, чтобы защитить наше население от всех болезней. Семашко вместе с Лениным предложили уникальную программу оздоровления всего населения, где диспансеризация, доступная медицина, бесплатные были гарантированы каждому человеку. Это было великое открытие для всей планеты. Мы победили чуму, целая серия чумных станций Белосвода. Мы победили малярию, мы победили холеру, мы даже победили черную оспу, одну из самых тяжелых болезней, которая была, когда бы ты на планете. От черной оспы умирали 8-9 из 10. Когда в декабре 1959 -го года к нам один художник завел эту жуткую болезнь в Москву из Индии, здесь был, провед, были проведены меры без паники, никто не орал ни на одном канале, локализовали всех, кто контактировал, привили в Москве за несколько, детей, на несколько недель. Слушайтесь, 6 миллионов прививок сделали. Никто не сопротивлялся и не пирался. Потом привили всю страну, а потом предложили всемирной организации, давайте победим эту жуткую болезнь на всей планете. Они говорят, денег нет. Советская страна сказала, мы дадим. И мы дали эту вакцину привили всю планету. Если сегодня будете искать, следы этих, этой болезни вы увидите это в одном из центров Америки и у нас под Новосибирском, где хранятся споры, или я не знаю, как это называется, от этой болезни. Я ходил 10 раз, носил и Путину, и нашим правителям, и 20 раз выступал с трибуны Думы и говорил, у нас есть с вами три великих достижения, которых признал весь мир. Мы лучшая космическая держава. Но это в сумме лучшая наука и супер суперклассные технологии. В космический корабль нельзя было брать электробриту чужого производства. Там все было собственно. У нас лучшая с вами наука и образование. Учились все у нас. У нас с вами лучшая медицина. Прежде всего, первичная медицина. У нас в стране всемирная организация здравоохранения в Алмате проводила крупнейший, крупнейший форум о первичной медицине. Альберт Гор, который написал прекрасную книжку «Защита природы я с ним встречался, он выступал. Все, и американцы, и европейцы проголосовали там, что в СССР лучшая первичная медицина, лучшая система здравоохранения доступной для всех. Все признали и предлагали обобщить этот опыт и учить весь мир. Я ходил к нашим правителям и говорил, что ж вы ломаете то, что доказало свою суперэффективность. Мне пришлось 10 лет руководить и курировать медицину, науку, образование, силовые ведомства. У нас была создана снизу доверху такая система, которая мне казалось разломать невозможно. У меня в деревне был Медпун, в школе был фельдшер. Рядом я Кокарева, своего первого врача, у которого лечился 5 лет. Сейчас помню, это богообразный чудный вид с великолепным медцентром. Меня Кулемин спасал после того, как я... Фельдшер обычный рядом с соседней деревней спасал после того, как я провалился под лед вот и чуть там не, не утонул и не помер. Он вытащил меня. У нас в райцентре была больница, где лежал мой первый... Сейчас ничего нету, все уничтожили. Хуже, как после ядерного удара. У нас была гражданская оборона. Что это означало? Когда запахло большой войной, везде была создана система от начала до конца защиты граждан. Моя супруга училась на соседнем факультете, она историк-литератор. Все женщины имели медподготовку. Они все в состоянии были оказать первую медицинскую помощь. Почему все это мешало этой шайке, которая пришла после 1991 года? Им не нужна была умная образованная страна, здоровая и крепкая. Они уничтожали образование. Мы 10 раз показывали этот документ, написанный Всемирным банком, который вычищает все нормальное образование. Им не нужна была здоровая и крепкая нация. Нужны были голодные, разоренные люди, которые будут обслуживать нефть трубу. И два карьера, лесоповал еще вдобавок. Им не нужна была, это совершенно очевидно. Я на в декабре был в Совет, Путину показал, в каком состоянии находится здоровье русского народа, государства образующего по своей сути. Без русских-то все разбегутся. Как только они ушли с Кавказа, пять войн прополохало. И объяснял, посмотрите, какая картина жуткая. С 1991 -го года государствообразующая нация потеряла 20 миллионов человек. Уникальная Нижегородская область, 700 тысяч потеряла. Больше, чем войну потеряла. Почему же вы не принимаете мир? Он мне сказал, проведем по, по здравоохранению и проведем по это сам, борьбе с вымиранием. Почему целый год ничего не делается? Я прямо заявляю, что наша позиция заключается в том, чтобы максимально поддержать то, без чего невозможно выжить. А что это означает? Это означает, что наша программа 10 шагов достойной жизни базировалась и продолжает базироваться, прежде всего, на развитии экономики, науки и социальной сферы. Открывайте бюджет. Сейчас Это Единая Россия, она завтра ей предложит администрации Харакири сделать, она нажмет на эту кнопку. Вы гляньте, гляньте туда внимательно, в этот бюджет. На 670 миллиардов сокращают социалку до конца добивают здравоохранение. Вы гляньте туда, вот сидит, стоит куриный, он врач главный, он и блестящий, он выступал. Почему они все не слышат ничего? Они сейчас нажмут на эту кнопку. Вы гляньте фармацевтику, раздел, там 14 разделов, это не надо иметь золотую голову. Я выступал на эту тему. Володин сидит, комментирует, но он не хочет комментировать это реальное положение. Он сидит, нос, носом тыкает и воспитывает что не позволял никогда ни Рыбкин, ни Селезнев, ни Нарышкин, ни Грызлов, никогда не позволяли. Но они не хотят разбираться в сути вопроса. А суть вопроса заключается в том, что если у вас нет своей медицинской части, если вы угробили всю первичку, если у вас не работает скорая помощь, если надо рожать, возить за 90 километров, вы никого не спасете. Когда начинал работать этот оперштаб, смертей было 220, а сейчас 1200. Почему они не отвечают, почему это происходит? Идите у них, допроситесь, сколько умерло привитых или непривитых, и вам не скажут. Надо разобраться в деталях. Я трижды прививался, но я прекрасно понимаю, что это такое. Поэтому я проконсультировался, тот, кто мне операцию делал, кто лечил. Вот меня приглашают прийти и посмотреть. Я в красной зоне работаю политической 20 лет и в этой два года работаю. В этой я более сотни раз, каждый раз, когда прихожу, я тесты даю, я общаюсь с людьми, я за них отвечаю. У меня дома все переболели, во фракции три четверти переболели. У нас тут сплошная красная зона. Но я понимаю, что я как депутат и человек отвечаю. И все делают для того, чтобы поддержать людей в это трудное и крайне опасное время. Поэтому мы внесли предложение 7% от расходной части бюджета на здравоохранение. Все сделать с фармацевтикой, запустить производство, в том числе вакцины, проверки, наблюдения. Каким образом вы можете, пришел и говорит, всеобщая вакцинация. Я говорю, извини, пожалуйста, а если у него аллергия, вы его сразу угробите. Мы не против вакцинации, мы против того безграмотного, неумного проведения этой акции. Ко мне пришли транспортные, говорят, выгоняюсь с работы. Я говорю, за что? А, говорит, не привился. А я, говорит, переболел позавчера. Я говорю, тебе категорически нельзя прививаться, потому что твой иммунитет, выработанный после болезни, в три раза сильнее, чем от вакцин. Зачем его? Начальник гонит. А он, говорит, мне завтра с работы выгоняют, а мне детей кормить надо. Это не начальник, это преступник. И когда эту преступную линию начинают проводить в массовом масштабе, это ничего не имеется с, с вопросом здравоохранения и здоровья. Нам надо просто выработать нормальную методику и весь порядок. Но чтобы решать эту задачу, ее надо начинать с первичного звена. Почему у нас такие потери большие? Все, кто проходил профилактику, и сердечники, и легочники, и те, кто онкологичен, они оказались никому не нужны. Я в прошлый раз пришел и говорю, зачем вы ввели такой карантин, что людей старше 60 загнали всех в душные квартиры и не позволяете даже выйти. Не моя сцена. Я говорю, с собакой можно пойти погулять, а с ребенком невозможно погулять. А защита организма – это прежде всего твой природный иммунитет. Почему ребенок ползает, все берет, в рот тянет, он вырабатывает с первого дня вместе с молоком матери этот иммунитет. Я говорю, какой может быть у него иммунитет, когда вы его на три месяца посадили в душную квартиру. А теперь удивляются, почему косит подряд, в том числе людей старшего возраста. Не надо удивляться. Меня поражает, что этим занимаются малообразованные. Неграмотные люди, которые не научились слушать и заниматься всерьез проблемами. Включаюсь, интересно смотрю, президент каждый день, оперативки сидят по 2-3 часа, слушаю, смотрю и поражаюсь. Цифры, я проверял цифры. Цифры должны быть достоверные и проверяемые. В противном случае вы не сделаете никакого вывода. Почему они ни разу не рассмотрели состояние первичной медицины? Почему ни разу? Можно было за полтора года решить проблему. Почему в таком состоянии скорая помощь находится? Вот моя помощь только что вернулась из Тверской области. Три побитые машины, которые толком не обслуживают людей. И надо за 50 километров ехать, никого не привезешь. Почему? Давно бы надо рассмотреть и принять это решение. Это не проблема. Никакая не проблема. Это проблема трех недель. Ее можно решить. Прошла неделя, когда повысили зарплату этим, тем, кто непосредственно с ковидными работает. Коломейцев приходит, все звонят, ни одна скорая помощь, деньги не получили, которая получала, поручала выплатить президент. Что это за система так работает? Отработайте, никакой проблемы нет, никакой. Спрашиваю своих, кто сейчас отвечает, и говорю, запомни, без кислорода они не выживут. Вы идите, позвоните и спросите, в некоторых больницах запасы кислорода на одни сутки – что проблема за полтора года решить ее, никакой нет проблемы. Это проблема дисциплины и мозгов, и воли политической. Поэтому, когда начинают дать волну, и вас касается: кончайте панику, сеять. Когда идет война и проблемы, то паникеров и мародеров расстреливают в первую очередь. И правильно делают абсолютно. Сейчас надо людей укреплять в вере и возможности. Но для этого надо предлагать. Я про лося целый месяц слушаю. Я уже все знаю, кроме одного. Вот хочу узнать, завтра придет генеральный прокурор, кто организовал эту лосиную охоту на КПРФ. Начиная с Камчатки. У нас Быков пошел на выборы? Девять лет дали, чтобы он не мешал. Выпустили. Я сказал, мы сейчас бунтуемся. Посмотрите, что происходит у нас Левченко удвоил бюджет. Сына посадили. Сидит второй год матросской тишине, как особо крупный уголовник. Все, кто проходил по этому делу, выпустили. Сын сидит. Наше Лицо... заявление лежит у президента. Совхоз Ленина третий год мордует только за то, чтобы директор пошел на выборы. Мы вручили губерна... самому... прокурору эти документы. 339 работников коллектива, 339, все без исключения, никто не испугался, подписали. Я им задаю вопрос, когда комиссия приедет проверять, никто не приехал, никто пока не приехал. Приехали эти самые, Саблин тут сидит вверху, почему какое-то боевое братство, я Громову позвонил, он умный, сильный офицер. Какое боевое братство? Братков собрали и захватывают хозяйство, захватывают хозяйство. Судят людей в холодное время, чтобы выселить из квартир. Я вчера посмотрел дело. За что судят? За то, что несколько лет назад по 80-90 тысяч за квадратный метр с голыми стенами купили себе квартиры. Начиная от детской нянички, кончая поливодами. Только для того, чтобы придушить Грудинина и всех остальных. Я таких мародеров и мерзавцев не видел никогда в жизни. Ельцинцы были гораздо честнее в этом плане. Там, если бы трезвели, совесть пробуждалась, а тут и совестью не пахнет. Лежат же у прокурора сейчас материалы, лежат на столе у президента. Мы прямо сказали, мы расправиться с коллективом не дадим. Вот там, где главные общественные болезни. они а не надо прикрываться стати в все вакцинируют, Все проходят вакцинацию, все бесплатно, дети учатся, все здоровые. Что ж вы эту шайку вместе с полихатой туда запускаете? под руководством администрации Московской области. 1300 судов. Я таких судов в жизни не видел. Поэтому сейчас надо всем взяться за ум и бороться против этой шайки, которая набросилась на страну. Настоящая шайка. Поверьте мне, мне пришлось 300 судов пережить. Я видел все. У меня и квартиры взламывали, у детей разбирали, еще только не было. Но зачем Путин и его администрация не контролируют сегодня эти процессы? Почему это снова возродилось в худшем варианте, чем было в 90-е год? Поэтому лечить надо и общественное сознание, и элементарную дисциплину, и ответственность. Тогда будет все в порядке. Я вчера задал, Синельщиков завтра будет от нас выступать, он прокурор высшего класса. Он расследовал, когда были взорваны в Москве два дома. 150 человек, которые спали, похоронили. Он был руководителем следственного. Следственная группа была гораздо слабее, чем по делу Ласев, которые по Рашкину застряпали. Со Я призвал, пригласил Рашкина. Говорю, Валерий Федорович, ты написал заявление, что ты снимаешь себя? Написал. Я говорю, тебя приглашали? Никто не приглашал. Я говорю, ну как тебя не приглашали? Ты написал? Нам же принесли дело, два тома. Мы его прочитали. Каким образом можно расследовать дело, когда обвиняемого даже никто не спрашивал? Он написал официально, я говорю, пиши. Мы все с нимя, себя снимаем непосновенность, мы готовы дать любое показание. И по Рашкину, и по сам Камчатке, и по Грудинину, все готовы дать показания. Нет никакого расследования. Лепят уголовку всем подряд, всем подряд, только потому, что имеют другую точку зрения. И готовы максимально сделать для того, чтобы вытащить страну без драки и тяжелых болезней. Мы все с своей стороны в этом плане сделаем. Я хочу еще раз проявить солидарность с врачами, которые сегодня на передовой работают, с медсестрами. Вот. Сегодня Единая Россия должна была внести закон удвоить, утроить зарплату, утроить ассигнование на эти цели. Когда вы вечером показываете больного ребенка, которому собирают по копейкам для того, чтобы спасти, мне плохо становится. Олигархия, пока ковид бушует, за два года хапнула больше, чем вся доходная часть бюджета. 60 миллиардов долларов в этом году перегнали за кордон, умножайте на 75, 4,5 триллиона, всем бы вот под завязку хватило. Почему же президент не хочет даже взять нормальный налог? Что за порядок такой? Что за социальное государство, в котором не найдешь элементарного порядка? Поэтому вопрос в тяжелой болезни. Болезни ковидовские, неприятные, но у нас системный кризис. Системный кризис лечится всего тремя методами. Первый – мобилизация ресурсов. Есть ресурсы, сколько угодно но лежат под задницей у правительства и у президента, и не хотят ничего давать народу, собственно, ничего народу. Каким образом можно спасти нацию, когда дети войны получают в деревне 7-9 тысяч, а в городе 12-14? Каким образом можно сформировать защитную свойство организма? Как можно быть, иметь здоровую нацию, когда средняя зарплата у половины 19 тысяч рублей менее? Объясните мне как Таблетки вздорожали на 20%. Впервые, встречаю, никогда не встречал за год, цены на капусту, морковку и эту самую картошку на 80-90% выросли. Только потому, что душат народные предприятия. Доверьте нам с кашиным, мы вас накормим за два года, и будут дешевые товары везде. И сети вам не помогут. Мы параллельно создадим сети, будем проводить и продавать. У нас выросла морковка, капуста по 15-17 рублей, продают 10 раз дороже кто? 90% сетей Москвы иностранные и возят деньги туда. И сидят, рассказывают о справедливости, о каких-то мерах. Мы все сделаем, чтобы выровнять ситуацию мирно и демократично. Но еще раз обращаюсь к президенту. У вас на столе лежат наши обращения по бюджету развития, по вымиранию страны. Лежат наши предложения по оздоровлению нации 15 конкретных пунктов. Лежат предложения 12 законов, как можно собрать ресурсы и направить на главные отрасли, на поддержку науки, врачей, учителей, главных специальностей. Я надеюсь на официальный ответ по всем этим главным вопросам. Я обращался к президенту с открытым письмом накануне Питерского форума. Мы обращались с своими материалами программами, которые реально есть. Мы надеемся услышать ответ от главы государства. А QR-кодом 150 городов, где собрались люди, я посмотрел группы от 50 до 1000 человек, официально обратились к президенту как гаранту Конституции, чтобы он ответил на вопрос, почему с ними никто не советуется. Когда уничтожали медицину, ходили от Собянина до нашего правительства и говорили, Остановитесь! Вы ошалились совсем? Что вы делаете? Никто никого не спрашивал, не слушал. Оптимизация, здравоохранение, образование, науки, оптимизация. А теперь разбой орут, потому что сами все угробили. Давайте восстанавливать с первичной медицины, с хорошей скорой помощи, с фельдшерского звена, с медсестер, с обучением студентов, с удвоением зарплат, с нормальной зарплаты, минимальные пенсии 25 тысяч. Тогда можно что-то делать. А так можно что угодно, вешать лапшу кому угодно, но от этого нация и ситуации здоровее не будет. Меня удивило, что там в этом списке есть очень ответственные люди. Пожалуйста, зачитай тут вот, сейчас звонила Шукшина Маша. Уважаемые коллеги. Продолжение такого яркого эмоционального и содержательного выступления Геннадия Андреевича Зюганова. Я хочу еще э, дополнить ответ человека, к которому обращались с открытым письмом. Это талантливая актриса, яркая женщина с, с очень э, активной жизненной позицией, которую она неоднократно высказывала, в том числе и в Кремле. Мария Шукшина попросила нас озвучить э, ее ответ на открытое письмо. Я приглашаю врачей в зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний имеет значение. Я понимаю, в это уже трудно поверить, но именно так мы жили до 2020 года. И о красной зоне речи не было. Предлагаю всем... Вместе написать письмо президенту с требованием прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах. Здоровые не должны жить по правилам, которые установлены и реально необходимы для больных. И еще, пожалуйста, не ведитесь на подмену понятий. Мы не против процесса вакцинации, а порядка его реализации. И на этой стороне есть и лауреаты Нобелевской премии, ученые с мировым именем, Огромное количество докторов наук и просто честных людей. Полный текст я передам в, агентство, в информационное агентство, которое вы можете ознакомиться. Спасибо. Я всех призываю к максимальной консолидации в борьбе против болезней. И против ковида, и против коррупции, и против вот этой вахханалии, которая в политической сфере создалась после того, как мы успешно выступили на выборах. Я полагал, что и Володин, и Единая Россия займутся делом, которым призывал президент кремле дважды приглашал. Я был уверен, что это выступление подействует на политиков. Один раз пригласил честные выборы. Выборы начались от Единой России, ни программы ничего не получили. Второй раз призвали для того, чтобы консолидировать нацию вокруг решения главных проблем. А главная проблема мобилизации ресурсов, Создание бюджета, который позволит развиваться в стране и четкой выработке приоритетов в заботе о семи главных профессиях, которые есть на земле. Это рабочие и крестьянин, есть они, будут заводы работать, поле спахано, Учитель и врач, есть они, будет образованное население здоровые. инженеры, ученые и военные, будут техника, машина и будущее у страны. Они должны прежде всего преуспевать, тогда и всем остальным будет хорошо». Мы с врачами, с главными специалистами, но мы категорически против того курса финансовой политики, который гробит страну, в том числе и медицину.